Фокус, покажи мне. Чего? Фокус, покажи мне. Какой фокус, фокус? Ты на чесель смотрел? Сейчас на фокусу, что ли? Оставь да. так. Подождай. Посмотрите, вы покажи я фокус. Давай, заходи. Паркетная доска из натуральной древесины от марки «Фокус Флор» с привлекательным дизайном и разнообразием оттенков. Если нужен фокус-пол, загляните в мегапол. Степной поселок 5В, телефон 3 пятерки, 3 восьмерки.